Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Чезар и Вести Волкон. И сегодня у нас в гостях Татьяна Цой. Могу с уверенностью сказать, что это великий человек, великий целитель. И сегодня мы с ней поговорим на тему о возможностях человека. О возможностях тех, которые многие отрицают. О возможности связи с Богом, о вере, о том, как исцелить себя... Как помочь человеку? Вот на эти все вопросы мы с тобой ответим. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Танечка, скажи, пожалуйста, вот ты еще многих знаешь и великих людей, и того же Гальперина, и с ним была знакома, и помогала ему. И еще в 2008 году тебя снимал Малахов. И, и вот скажи, пожалуйста, вот та передача интересная была в плане лженаука, лжеврачи, или э, лжецелители? На самом деле, тема была очень интересная. Лжецелители, лжеврачи, лже-батюшки. Вот. И получилось так, что меня пригласили, но я сидела в зале, не в качестве приглашенных в, в центре, а да. в зале. Вот прям как Бог так помогал. малаха в три раза подходил ко мне, давал мне микрофон. И я, конечно, я говорила емко. Вот, так емко, что потом эту передачу вообще стерли, ее даже нет в архиве. Я спрашивала, это было в 2008 году, в апреле месяце. Угу. Я просто сказала, что лжецелители, лжи врачи лже-батюшки за свою ложь платят, к сожалению, кровью своих детей. Это на самом деле закономерность, потому что ложь нельзя нести людям. И вот а того, что много лжи на земле, от того и происходит то, что сейчас произошло. И моя работа, я по-скромному ее несла 20 лет в Москве. Я работала в училище циркового искусства эстрады, очень много говорила там. Я работала в Союзе церковых деятелей России, тоже там много говорила. И была так удивлена, что столько чудес показывала, и руки у меня стерлись, кости, как я показывала, как можно лечить тело. И душу и что это есть на самом деле мне было очень удивительно как могут люди получив столько блага столько здоровья повернуться и не, не то что там благодарность но элементарно кого кому-то посоветовать они просто использовали только для себя Это эгоизм, эгоизм. Да. я была я такую школу прошла если честно но я я не сетую, я очень рада, все равно я люблю их, их всех тоже люблю и помню, если придут они еще раз за помощью, я, конечно же, помогу. Но, что я хочу сейчас в это сложное время рассказать и хочу трудиться на полную катушку больше показывать людям этого света, потому что преступление нельзя скрывать эту работу, потому что это будет преступлением для людей перед людьми. Во-первых, мне дали такую возможность, чтобы я не голословно говорила, там махала руками, или там как у нас лжецелители, аферисты земные, я их называю, там, начинают всякие там гексаграммы, там всякие мандалы, всякие там что-то. Uh -huh. Вот О, здесь дали четкую возможность это видеть все своими глазами. То есть в основном дети видят, дети, взрослые тоже видят, но взрослые зашурены умом. Так как знания, а потом усталость, mm -hmm. а потом накопление здоровья нет. И в таком сложном мире, конечно, и нервы. И поэтому не видно, не могут видеть. У них получается зрение этого нет. У нас днем тело работает, душа отдыхает. А ночью у нас тело отдыхает, а душа работает. И в ту ночь, когда мы засыпаем, душа работает, за счет этого тела днем живет. И когда в доме живут сущности... Они почти здесь, в каждой квартире, в каждом доме, то душа, когда работает, но тело обворовывает, и не хватает этой энергии. Ты просыпаешься, вроде поддохнул, прошел час другой, и ты опять себя плохо чувствуешь. И от этого ресурс человеческий заканчивается когда-то, и начинаются сбои то есть начинаются болезни, органы, ну, и идет износ тела, да, износ. И вот это, когда рассказываешь и показываешь, что у вас в доме живут обыкновенные черти, прям с красными глазами, да, вообще да. там без капыться у них там все, да. все как в сказках. Да, уважаемые друзья, вот я хочу поддержать Татьяну в том, что действительно у нас есть сюжет, где мы рассказывали про сущности, какие глаза у разных сущностей. У тех же чертей действительно красные глаза, у мирских, тех, которые положительные, ну добрые так их назовем, они зеленые. А еще Лев Николаевич Толстой у него подчеркнул, мы снимали сюжет разрушение Ада и восстановление его, как они действуют. Вот великий писатель подтверждает те слова Татьяны, которые говорят о том, что вот сущности забирают нашу энергию, побуждают нас нервничать, отдавать ее входить в эти состояния нервозности, злобы, агрессии, и за счет этого они начинают человека, то есть его душу, приводить в состояние деградации. Я хочу сказать, что сегодня мы провели сеанс. Я это видел, видел святых, чувствовал вот то действие, которое они оказывают на физическое тело, на душу, и с ними можно поговорить. Это Подтверждаю личным опытом. Как ты выбираешь детей, или можно со всеми детьми. Каким образом это происходит? Ну, в первую очередь, конечно, нужно желание родителей и вера угу. вот самое минимальное. Дети, почему дети? Потому что они чистые и они рассказывают именно то, что видят. И это не происходит голос, ну, как бы на пальцах, а надо обязательно, чтобы кто-то видел. И желательно, чтобы видели ваши дети, потому что если я приду со своим ребенком, да. люди говорят, да, подговорила там ребенка, и они там вместе Конечно. заодно. А когда дети видят ваши, то потом происходит, и я ухожу, а ребенок по чистоте, по правде, он будет рассказывать об этом всю жизнь. Во-первых, это возможность нашей души каждого человека. Испокон веков это есть. Да, Просто конечно. потом это все сделали так, что это все забыто. Да. Душа <свят> имеет особенность выходить из тела, как я говорила уже во сне, да. но есть еще такая возможность уникальная, дают ее нам наши предки и Бог, что при полном сознании можно выйти из тела и путешествовать. И этот полет сопровождают святые. Я охраняю тело чтобы темные силы не воспользовались, ну, то есть без защиты Бога эту работу проделывать нельзя. Эту работу проделывают лжи батюшки, которые считают, что они изгоняют бесов, на самом деле они забирают энергию и душа выскакивает, чтобы зарядиться, чтобы тело не умерло, а в это время бесы залазят в тело и пользуются телом и голосовыми связками. На самом деле это не польза, это вред большой. Это Шоу, черти уже не могут, это закон, душа возвращается, черти выскакивают, и человек встает, а он не понял, он кричал, там ругался, он гавкал, он женщина-мужским голосом орал. Людям не вдомек, что этими голосами смазками пользуются просто темные силы. И уже батюшки на этом играют и обманывают людей. От того они выпивают, от того они больные все, и у них дети все вот такие, да. горбатые, и все это. Ну, я, я всегда говорю: если вы идете к целителю, вы посмотрите, здоров ли он. Конечно. Потому что ко мне приходят люди: вот недавно приехал человек, пошли к целительнице и заняли какая-то Наталья. Я ее не видела, но я хочу вот предупредить людей. Она значит, очень сильно может воздействовать, как психолог работает, и она делает людям страх. И они ей носят деньги, даже в кредиты. Кредиты берут и Я относят себя. деньги. А потом умирают от страха, хотят закончить жизнь суицидом. Иван Грозный оставил комментарий про тех, кто налагает на себя руки. Вот что происходит, Тань? Это очень сильный отпечаток негативный на весь род идет. Угу. Это Это процентов. Но бывают такие случаи. Похоронили мальчика, он закончил жизнь суицидом, повесился... Ему 30 с чем-то лет, uh -huh. и, конечно, он уже повесился, но отец его успел снять, и мальчик в коме лежал в реанимации, uh -huh. и, пришла, и пришла его сестра и поднималась наверх, вот как я это делаю, uh -huh. ну как Бог помогает мне это делать. И мы разговаривали с ним самим уже uh -huh. с душой, uh -huh. и он не захотел возвращаться мы знали что он уйдет и он через два или три дня ушел и сразу попал в рай и потом мы с ним в раю разговаривали и он сказал что мне очень я сочувствую очень своим родителям родители убивались и братья и сестры но у меня не было выбора а виноваты родители потому что это сделали как раз вот именно черти и у ребенка ну у него душа не выдержала ему лучше там Разные бывают случаи, нет одно, одних решений mm -hmm. и решают все те хранители, те Бог боги, еще. святые, которые принимают души да. и определяют, куда она идет и зачем она идет. Расскажи случаи, которые у тебя интересные были по твоей практике, когда люди принимали, не принимали твою помощь и благодарны ли они. Ну, как, как и везде бывают и благодарные, и неблагодарные, и верующие, и неверующие в это. Но всегда, конечно, положительных результатов больше. Единственное, вот про оплату я не могу заниматься другой работой, кроме как своей любимой работы. И ради этой работы я все бросила, земную работу, и не могу идти работать дальше. Но это моя работа, и мне надо жить. А люди, как правило... Где-то экономят. Ну, не ценят. Не, не ценят, ценят этой помощи божественной. Это, это и к, нашей, к нашему труду относится. Всегда хочется по полным программе помочь. Да. И причем, когда святые помогают, они никогда не делают. Вот это я тебе сегодня дам, а вот это завтра ты получишь. Они пол делают сразу много, и все, все, на процентов, да. настолько, что это даже не передать словами, и цены этому, этому нет. нет. Я, уважаемые друзья, вам хочу сказать, вот задавая вопросы о том, почему наша продукция дорого стоит, да недорого она стоит. Этой продукции, как нейтроник или живица, нет цены, потому что она вам дает ту же божественную помощь, Помогая вам исцелиться, сделать вашу жизнь здоровее, и цены этому не люди у нас в большей степени не верующие, они считают, что это все ерунда. У меня мама только сейчас стала верить, я ее дочь. И она знает, что я не обманываю, знает мой добрый характер угу. и что я сколько лет и все без денег, без ничего хожу да. и только за это говорю, меня и сумасшедшие считали и в общем всякое разное, но угу. я на своем, то что я в это свято верю, я, я знаю, что это так, я сама исцелилась. В молодом возрасте я бы погибла, если бы не Бог и не святые. Я поняла, что это, и мне захотелось людям помогать, потому что они живут всю жизнь и не знают об этом. Но сейчас такое время, у меня, кстати, вот девочка, которая пришла к этому, она стоматолог, она сейчас уехала в Хорватию. Тоже вот так она пришла, мы ей помогли, и святые сказали, что она пришла на свет, родилась несчастливой. И она так удивилась, как несчастливая, я что несчастливая? Ну, объяснили, что если ты останешься здесь, родители неверующие, то у тебя жизни не будет. Ты станешь толстой. То есть будущее показали. Толстой и одинокой. А если ты уедешь, то у тебя, ты хотя бы будешь там жить. И мы стали над этим работать. Бог ей дал прекрасного мужа, она уехала в Хорватию, ушла замуж, родила сына. И она недавно звонит и плачет с этой с пандемией связи. Говорит, Таня, а тебе же так мало люди знают о святых. Надо что-то делать, надо что-то делать. Но я всегда стесняюсь. Я всегда думаю, время придет, и оно случится. Правильно, это время пришло, и это случилось. Этот уникальный дар Татьянин поможет всем, кто захочет, кто поверит в Бога, исцелиться. Сейчас такой век, и дети от такого ненужного количества информации просто становятся неуправляемыми, и родители не знают, что с ними делать. И я, когда прихожу к людям, я вижу это в детях, и дети, когда поднимаются наверх, когда они видят красоту, они понимают, как надо разговаривать. Там разговариваешь мыслеформы, телепатически. Они видят святых. Они понимают, что они не просто мешки с мясом. Просто другими людьми становятся. становятся. И они... родители начинают верить родители начинают через верить. детей. А дети становятся очень красивыми. У них от того, что душа исправляется, они и тело у них начнет исправляться. На этом мы с вами сегодня... В нашу встречу заканчиваем. Благодарим Таню за то, что она к нам приехала. С вами был Вичезар Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания.